Добрый день. Вам сегодня уже неоднократно говорили о том, что есть два регламента, о том, что у нас установлена ответственность за несоблюдение требований регламента, за несоблюдение требований приказов. Поэтому сейчас мы с вами постараемся ответить на те вопросы, которые возникают при заключении договоров с физическими лицами на оказание услуг, включая председателей ГЭК, членов ГЭК. Соответственно, я вам покажу да, в 1С задачники, каким образом заполняются договоры, подготавливаются в 1С задачники, ну и обращу внимание на те моменты, которые необходимо учитывать, и которые, вот как в результате да, проверки, были выставлены в качестве замечаний. То есть для того, чтобы избежать впоследствии да, таких вот замечаний, что мы с вами должны делать. Ну, давайте приступим, собственно говоря, к договору. Оказание услуг заполняется он в один из задачники Я не буду объяснять, как сюда заходить, Собственно говоря, все это делали неоднократно. И все... Э, спасибо большое. Значит, все знают, что здесь нужно делать. Я обращу внимание на... Э, только основные моменты. Первое, на что мы обращаем внимание, это шапка документа. В шапке документа мы видим несколько полей. Номер нам он недоступен, поскольку он заполняется впоследствии автоматически. Дата договора, она по умолчанию заполняется у нас с вами текущей датой на момент заведения договора в один из задачники. У нас с вами следующая графа – это срок. Вот на срок нужно обращать внимание. Почему? Потому что здесь предполагается срок оказания услуги, поэтому для того, чтобы правильно определить срок, нам нужно с вами понимать, э какой период для данного вида работ предусмотрен календарным учебным графиком. То есть мы с вами... Заходим на сайт МГУ во вкладке «Образование». Есть вкладочки следующие. Это высшее и среднее профессиональное образование, календарные учебные графики. И, соответственно, раскрываем календарный учебный график на текущий год по соответствующему да, направлению подготовки или специальности и по соответствующей форме обучения. И с вами определяем, каков период выполнения, оказания, прошу прощения, услуг, по договору. То есть, если это оказание услуг членами ГЭК, председателями ГЭК, то это перед государственной итоговой аттестации, который в графике отмечается двумя буквами Г и Д. То есть, это госэкзамены и дипломная работа. Соответственно, договор, перед исполнения договора будет охватываться периодом ГИАР. Поскольку договоры мы заполни, заключаем заранее, то, соответственно, приказы о графиках заседаний ГЭК в институтах еще, как правило, не готовы. Они у нас да, утверждаются за месяц до начала государственной итоговой аттестации, поэтому возможно в качестве срока указать период ГЭК по календарному учебному графику. А если это не итоговая аттестация, если это, если это проведение занятий, следовательно мы опять же смотрим в календарный учебный график и смотрим периоды. То есть это могут быть лекции, семинары, это может быть практика, причем обратите внимание, для практики точно так же указывается период, который отражается в календарном учебном графике. Поэтому здесь мы с вами должны будем указать, соответственно, сроки, которые предусмотрены календарным графиком. Причем, если у вас по договору заключается договор только на частичное, да, проведение, выполнения работ, то есть лицо будет вести часть нагрузки в соответствующем, соответствующего вида, то мы указываем вот тот период, в течение которого эти услуги будут оказываться. Далее, следующее у нас с вами важное такое поле, которое помечено красным, это краткое содержание или краткое описание договора. То есть здесь, в принципе, допустимо указать очень кратко, какие виды, договор... о чем у нас с вами будет договор. То есть, ну вот, ой. А, все. То есть, в принципе, возможно, вот договор оказания преподавательских услуг и договор оказания услуг председателем членам государственной экзаменационной комиссии. То есть, а, вот это допустимо. Почему? Потому что это не, те, да, не то описание, которое впоследствии выгружаться будет в приложении номер один к договору, которое предусматривает перечень видов услуг, которые вы будете оказывать по договору. То есть здесь, допустимо, очень кратко указать на то, о чем будет договор. Так, следующая у нас с вами следующая часть – это табличная часть, которая представляет собой несколько вкладов, соответственно, это бюджет, состав работы, исполнитель, условия оплаты и данные сет. Подробно остановимся вот на первой вкладке – это бюджет, то есть ЦФО в случае с заключаемыми договорами с физическими лицами, это у нас будет управление по образовательной деятельности. Источник финансирования, источник финансирования, это внебюджетные средства. Я сейчас поясню, если вдруг тут у вас, вдруг у вас не, не, уже заранее не предусмотрено, да как у меня, например. Проект, это будет почасовая оплата, кстати, проект возможен, может меняться в зависимости от вида услуг, которые будет оказывать исполнитель. Для того, чтобы уточнить источник финансирования, проект и статью оборота ответственному исполнителю, рекомендуется обратиться к руководителю ЦФО, поскольку руководитель ЦФО обладает информацией о том, да, что будет являться источником финансирования, что будет являться проектом и статьей оборота. Статья оборота у нас с вами образовательные услуги. После того, как вы выбираете ЦФО, то соответственно автоматически у нас отражается в графе подписант лицо, которое будет подписывать договор и основание, на котором лицо этот договор подписывает. То есть в случае с управлением по образовательной деятельности у нас подписан там является Быкова Ольга Владимировна. Ну и сразу видите, что автоматически у нас а, отражается номер доверенности и дата ее выдачи. Вторая вкладка. А, я прошу прощения, то есть если а, у нас с вами мы не выбирали ранее да, источник финансирования проекта, то, возможно, через показать все, соответственно, выбрать необходимый нам источник финансирования. Опять же, повторюсь, для того, чтобы не запутаться, для того, чтобы правильно выбрать источник финансирования проекта и статью оборота, обратитесь к руководителю ЦФО. Но вот в случае с договорами, соответственно, ЦФО управления по образовательной деятельности, источник финансирования внебюджетные средства, проект по часовой оплате, статья оборота, это образовательные услуги. Следующая вкладка, которая для нас является очень важной, это номенклатура, это состав работ. Здесь вот эта вкладка впоследствии информация, которую вы здесь заводите, она будет отражаться. Она будет отражаться в приложении номер один к договору. Поэтому для того, чтобы соблюсти требования пункта 3.2.2 регламента, утвержденного приказом 566-1, который требует для нас полно и да, всеобъемлюще описывать предмет договора, вот мы здесь с вами сейчас и будем этим да, заниматься. То есть для того, чтобы нам регламент, то есть приложение заполнить, нам нужно с вами заполнить таблицу. Соответственно, номенклатура. Первое, что у нас возникает, номенклатура. Здесь мы должны выбрать наиболее подходящую из справочника да, вид номенклатуры, которому впоследствии будем указывать. Для нас номенклатура ⁇ это образовательные услуги. Характеристика номенклатуры. Характеристика номенклатуры предполагает описание тех видов работ, тех, тех, тех услуг, которые будет оказывать исполнитель. Вот все, что касается характеристики, то здесь необходимо описывать детально номенклатуру. Вот не так, как у меня, то есть для того, чтобы... Выбрать. То есть Вы могли уже ранее описывать номенклатуру при заключении договора. И, возможно, у вас она уже имеется. То есть, вот если мы посмотрим достаточно большой список номенклатуры, которая есть. Если вдруг да, от подходящего описания тех услуг, которые будет оказывать исполнитель, у вас нет, то мы ее создаем. Для того, чтобы создать, соответственно, у нас открывается окошко и есть два поля – наименование и полное наименование. Вот в поле небольшом наименовании мы можем кратко для себя указать, чтобы в последующем при заключении аналогичных договоров нам было просто найти соответствующее описание номенклатуры. То есть, например, это может быть, допустим, член ЭГЭК, и указать, ну, для, для своего удобства направление подготовки, допустим, 40, 03, 01, и еще очную форму, допустим, очная форма обучения. Я прошу прощения. А вот все, что касается полного наименования, то здесь мы должны с вами целиком и полностью прописать. То есть ту услугу, которая будет оказываться. Но для того, чтобы сэкономить время, я вот тут вам приготовила скриншоты из уже существующих договоров. То есть здесь мы полностью описываем. То есть, о чем идет речь? О какой услуге идет речь? То есть у нас, например, председатель государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. Далее мы указываем направление подготовки, специальность, мы указываем шифр специальности, ее наименование, указываем форму обучения и указываем количество человек. Количество человек – это для вашего же удобства, для того, чтобы в последующем мы с вами могли правильно определить количество. Спасибо большое. Могли с вами правильно определить количество да, тех часов, которые мы будем оплачивать. То есть это если у нас речь идет о председателях, возможно, другой вариант, образец заполнения номенклатуры, вот, ну, вот тут вот ошибка, вижу сразу ошибка в скриншоте, это руководство преддипломной практикой. Точно так же мы указываем вид, наименование услуги, руководство преддипломной практикой, шифр, направление подготовки, профиль, если он имеется, очная форма обучения. В данном случае количество человек не указано, поскольку руководство преддипломной практикой предполагается на группы. И вот все, что касается полного наименования номенклатуры, которое мы здесь с вами пропишем, оно в последующем будет выгружено в приложение номер один. При заполнении данной вкладки нет, при заполнении вкладки состав работ мы должны обратить внимание еще на то, что если речь идет о разных типах услуг, то есть, допустим, у нас... Одно лицо является председателем государственной экзаменационной комиссии по одному направлению и одновременно является членом комиссии по другому направлению, либо участвует в работе комиссии по разным формам обучения, то есть либо да, оказывает услуги по проведению занятий да, по разным направлениям, то количество строк у нас должно быть равным да, тому количеству услуг, которые будут оказаны. Следующий, следующий столбец, который у нас здесь есть, это количество. Количество у нас определяется в соответствии с приказом 31-1 от 1 февраля 2021 года об установлении базовых тарифов по часовой оплате труда. Для председателей и членов УГЭК количество да, определяется приложением номер 2 к приказу, а вот при, при указании количества запланированных да, занятий, лекционных занятий, да, запланированной нагрузки, то мы, должны пос... то мы должны определить то количество кредитов, которое было запланировано на данную дисциплину. Соответственно, если речь у нас идет о председателях и членах ГЭП, то я понимаю, что... Соответственно, мы здесь видим, что каждому члену ГЭК длина принятия государственного, государственного экзамена, прошу прощения, отводится 0,5 часа. Исключение составляют у нас образовательные программы аспирантуры института экологической и сельскохозяйственной биологии здесь несколько иное количество часов. Причем председателю тоже 0,5 часа. При определении количества обращайте, пожалуйста, внимание в том числе и на то, что продолжительность работы комиссии не более 8 часов в день, поскольку у нас с вами 0,5 часа на одного человека. Соответственно, при, при утверждении графика заседаний комиссии мы должны об этом помнить. То есть в день не более 16 обучающихся могут сдавать государственный экзамен, либо защищать выпускную и квалификационную работу. Далее, единица измерения, нам предлагается здесь на выбор часы и кредиты, соответственно, мы понимаем, что если у нас нагрузка по итоговой государственной аттестации, то она измеряется только в часах, а если мы говорим о занятиях, то здесь кредиты, то есть никаких часов быть здесь не может. Соответственно, стоимость... Услуги у нас определяются опять-таки в соответствии с приказом 31-1 от 1 февраля 2021 года. Значит, все, что касается ГИЭ, это приложение номер 2 к приказу, а все, что касается иной нагрузки, да, иных образовательных услуг, то это приложение 1 к приказу. Следующая... Следующая вкладка, на которую хотелось бы обратить внимание, это условия оплаты. Здесь есть несколько столбцов. Первый ⁇ это период оплаты. А все, что касается периода оплаты, то здесь я бы рекомендовала указывать в качестве периода оплаты срок, период времени, который равен 30 дням, вот со дня окончания. Оказание услуги, то есть период оказания услуги мы, допустим, установили с 1 по 31 мая то период оплаты, ну, поскольку здесь нам для выбора дата не представляется, мы можем здесь выбрать только, соответственно, месяц. Если мы говорим, что это 31 мая, ну, допустим, пускай это будет 30 июня, то есть у нас месяц оплаты будет июнь. А поскольку типовая форма, которая выгружается из 1С, обратите, пожалуйста, внимание на то, что там есть три условия, которые помогут нам определить этот период оплаты. Это пункты... 5.2 и 5.3 договора, 5.2 нам говорит о том, что акт подписывается не позднее следующего дня, 5.3 нам устанавливает для нас срок 20 рабочих дней на то, чтобы... Заказчик акт да, рассмотрел и принял, и 30 дней с момента, соответственно, подписания акта дается на оплату. Ну вот, собственно, тот самый период времени. Я понимаю, что у нас так долго, конечно, это не длится, все происходит гораздо быстрее, но, тем не менее, месяц в качестве периода оплаты должен быть. Сумма проставляется здесь у нас с вами вручную. Так, далее, следующий... Ой, я прошу прощения. Я прошу. Следующий блок, который также следует заполнить, это данные сет. То есть здесь у нас с вами да, несколько вкладок, которые мы должны указать. Ну, для нас, соответственно, вид договора будет услуги, тип договора по умолчанию всегда у нас устанавливается расходным, процедура определения исполнителя прямой договор, а вот здесь вот все, что касается обоснования да, заключения договора, ранее это был пункт 10.3.16, положение о закупке товаров, работы, услуг, то сейчас это иной пункт, это 10.3.15. Соответственно, для того, чтобы его выбрать, мы должны вот зайти в номенклатуру, и выбрать соответствующий пункт. Закон основания у нас с вами выгружается автоматически, заполнен автоматически. То есть это то, что касается заполнения вкладов. Далее. Поскольку, опять же повторюсь, у нас с вами два регламента, и эти два регламента содержат разные. Да, ну, конечно, они в какой-то части друг друга повторяют перечни документов, которые следует приложить к договору, то мы с вами должны прикрепить к договору в каталог файлов ЗДК. Перечень документов, которые э, требуются в качестве приложения. Начнем мы с вами э, с пункта 5.2.3 регламента, который утвержден приказом 895. То есть здесь от нас что требуется? Приложить скан паспорта, э, приложить ИНН, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных, Банковские реквизиты, документы, подтверждающие квалификацию, то есть это дипломы о наличии образования соответствующего уровня, дипломы о наличии ученой степени и аттестат о присуждении ученого звания. Плюс копия трудовой книжки. И еще один регламент. Это регламент, утвержденный приказом 566-1 пункт 327, который требует да, от нас по тексту договора указывать локальный нормативный акт, давать его ссылку, который утверждает базовые тарифы по часовой оплаты труда. Но да, мы с вами понимаем, что типовая форма, которую вот мы с вами заполняем, она не позволяет нам этого сделать. И как вчера да, было прокомментировано Натальей Владимировной, а Натальей Викторовной, в этом случае мы прикрепляем в документы ЗДК приказ об установлении базовых тарифов по часовой оплате труда. То есть приказ 31-1 мы должны сюда прикрепить для того, чтобы да, не нарушить требования, хотя бы формально не нарушить требования регламента. У меня на этом все. Я, буду, я готова ответить на ваши вопросы. Что-то у нас есть по вопросам? А я вообще вышла, получается. Нет? А что-то куда-то у меня все пропало. Вот я себя вижу. Слушайте, я что-то куда-то потерялась. Угу. Ой, не вижу. рублей. Где? Так. Добрый день. Какие договоры? А какие только в СЭД? Ну, смотрите, все расходные договоры, все расходные договоры, которые предполагают финансовые обязательства университета, они запускаются в один из задачников. На сегодняшний день в СЭД запускается только договор безвозмездный. К сожалению, типовой формы безвозмездного договора у нас не предусмотрено. Поэтому в принципе да, я, я разговаривала со службой нашей юридической, которые, собственно говоря, ну, вроде как пообещали нам эту типовую форму безвозмездного договора разработать. А сейчас рекомендуют из формы, да, той формы, которая выгружается из один из задачников, СЭД, связанная с возмездным оказанием услуг, просто убирать условия по оплате. То есть все, что расходное, запускается в сет. Так, нужно ли прикладывать документ? Я вот увидела о заключении брака. Так, где это у нас? Нет, это что-то уже куда-то. Так, нет, ниже, ниже, ниже, это ниже. Это тоже ниже. Ну, это, наверное, все предыдущему докладчику вопросы. Так, подождите, а выше? А, это мне уже, да? Так, подождите. Ну, ответить на вопрос, на каком основании служба внутреннего контроля определяет, да, связанные с ними услуги как образовательные, я не могу. Это, наверное, вопрос вот таких службе внутреннего контроля. Так, договор был подготовлен в надлежащие сроки, до начала исполнения обязательств подписан с нашей стороны и передан на подпись контрагенту. Там он был задержан, так как руководитель ушел в отпуск, и пока он не вышел и подписал, так, подписал наступили сроки исполнения договора. Конечно, это будет нарушением в данном случае, у нас сроки будут нарушены, поскольку опять же, обратите, пожалуйста, внимание на регламент 895 утвержденный 895 приказом 1 о том, что пункт 5.2.3 о том, что договор должен быть да, инициирован не менее, чем за 20 дней до начала оказания услуг. Поэтому при Подготовки договоров, пожалуйста, учитывайте это обстоятельство. Так, оценивается в три кредита электив, причем работать могут одни и те же люди. Получается, я сделаю два договора, в котором один час жизни преподавателя, а по элективу один час жизни преподавателя, разве не будет у службы внутреннего контроля вопросом в этом случае? Так, один час жизни этого же преподавателя сделают два договора. Я вот не совсем понимаю вопрос Льва Эдуардовича. То есть у нас стоимость э -э, кредита определяется э -э, вот не какой-то одним часом жизни преподавателя, да, а определяется приказом 31-1. И у нас... Установлена стоимость одного кредита в зависимости от должности, которую занимает исполнитель, да, и, и, соответственно, наличие у него степени. Поэтому я не понимаю, почему разные у вас, разная стоимость часа. Но видите, вот это вопрос, это не ко мне были. Это вопросы были к предыдущему докладчику. Так, для чего нужна э, копия трудовой книжки? Этот вопрос, конечно, интересный. Я задавала этот вопрос э, и в службе контрактной, и в службе юридической. Э, «Что подтверждает э, копию трудовой книжки?» Но как мне сейчас, как мне поясняли да, сотрудники контрактной службы, трудовая книжка нам нужна для того, чтобы подтвердить квалификацию. Вот ни больше, ни меньше. Так, где-то я еще видела вопрос, связанный с свидетельством о браке. Регламент, который утвержден приказом 895, предполагает да, прикрепление копии свидетельства о заключении брака в том случае, если, например, фамилия исполнителя в паспорте и, например, в документе об образовании не совпадает. В этом случае обязательно нужно прикреплять копию свидетельства о браке. Нужен ли диплом высшего высшем образовании, если человек – кандидат или доктор ГОУ? Понятно, что без диплома высшего высшем образовании он не получил данную сумму. Нет, давайте, то есть нам обязательно нужен диплом о высшем образовании, поскольку требование ГОСа у нас заключается в том, что мы привлекаем к реализации образовательной программы лиц, которые имеют образование соответствующего уровня из которых некое количество будет являться лицами, да, имеющими ученые степени и ученые звания. В принципе, он может, то есть у нас ученая степень, она, я вот боюсь, наверное, ошибиться и боюсь сказать вам неправду, но ученая степень, она может не соответствовать направлению подготовки, например, исполнителя. То есть в этом случае обязательно нам, необходимо, нам необходим диплом о наличии образования соответствующего уровня. Так, давайте... Я поняла. Смотрите, то есть здесь ситуация какая? При подготовке акта оказанных услуг вы в акте указываете фактическое количество часов, которые были да, исполнены лицом, с которым заключен договор. То есть все, что не исполнено, то в этом случае необходимо да? Вот на неисполненную часть. Впоследствии будет заключить допсоглашение соглашение о расторжении этого договора. То есть вчера об этом речь шла. То есть если что-то не исполнено, соответственно, здесь необходимо нам а, допонять, либо это не исполнено вследствие того, что это ненадлежащее исполнение, либо у нас вот количество студентов изменилось. Поэтому ДОП-соглашение мы заключаем. Что я, я знаю, что приказом устанавливается. Почему приказ от УОТ не регламентируется нагрузка а служба внутреннего контроля ссылается на старый приказ, где нагрузка в часах. Ну вот я не знаю, что на ваш вопрос ответить, почему служба внутреннего контроля ссылается на этот приказ. Так, на исполнение договора в рамках реализации какие сроки заключения необходимо соблюдать? Например, договор реализуется с 1 апреля по 14 июня, если 20... 7 апреля я заключаю, то какой срок начала реализации там должен стоять? Ну, как минимум, как минимум, если мы говорим, что у вас вы запускаете договор 27 апреля, то заключение договора 27 апреля на период с 1 по 27 апреля уже невозможно. То есть период исполнения обязательства должен быть будущим. Но с учетом того, что договор необходимо согласовать, то есть как минимум ну, 2, за 2-3 календарных дня вы должны этот договор запустить, для того чтобы успели его согласовать, для того чтобы договор вы смогли подписать с обеих сторон и его зарегистрировать. Поэтому срок исполнения должен быть позднее даты регистрации договора. Так, раньше делал так, заставлял по количеству человек в нагрузке по плану, но ну, фактически да, правильно, то есть когда вы составляете договор для членов ГЭК или председателя ГЭК, то здесь вы составляете по количеству человек, которые у нас по предполагаемому контингенту акты составляются уже по факту. Типовая Есть приказы об установлении типовых форм соглашений и, соответственно, дополнительных соглашений. Вчера, договору вчера, этот приказ назывался Наталья Викторовной. То есть в качестве одного из... Я вот номер не помню, но это такой приказ об утверждении типовых форм договоров и дополнительных соглашений существует. Действительно. Договор председателя ДЭК по авторитуре был зарегистрирован до доведения до института заключающего проекта. То есть без трудовой, без статализации, без культуры. Теперь нам необходимо заключать дополнительное соглашение на изменение приложения 1. То есть договор уже зарегистрирован. Но здесь два варианта. Либо вы аннулируете договор, то есть если у нас еще сроки позволяют, да, и заключаете новый, либо заключаете дополнительное соглашение на детализацию приложения номер один, то есть на детализацию номенклатуры. Если вы сегодня заключаете договор на оказание актуальных образовательных услуг со сроком исполнения через неделю, я для его исполнения должна пригласить внешнего преподавателя. Я не у меня не классный день для регистрации. Ну, я, вы, так, еще раз, я для, для его исполнения, со сроком исполнения. Сегодня мы заключаем договор. То есть, посмотрите, для того, вы заключаете договор, отправляете его на согласование, он попадает на согласование непосредственно к руководителю ЦФО, руководитель ЦФО привлекает к согласованию, да, ответственного сотрудника, который проверяет ваш договор. Далее, руководитель, если нет никаких, да, замечаний, составлении договора, если вы отразили в номенклатуре действительно те виды э, услуг, которые будет оказывать ваш э, привлеченный сотрудник, наверное, я вас не поняла тогда. Можно уточнить вопрос? Я вас тогда не понимаю, я не совсем понимаю. В чем заключается вопрос «как быть?». Ну, вообще регистрация осуществляется с момента передачи договора в контрактную службу в течение одного рабочего дня. То есть вы передали сегодня в контрактную службу, завтра контрактная служба вам зарегистрировала и в СЭГе разместила сканированную подпись зарегистрированного договора. О каких 20 днях на регистрацию идет речь? Речь-то шла не о 20 днях для, на регистрацию, а речь шла о том, что регламент, который утвержден приказом 895-1, говорит о том, что договор нужно запустить не менее чем за 20 дней для того, чтобы он успел пройти процедуру согласования, он успел, да, его успели зарегистрировать и успели прикрепить эти, все, нет, все скан копии в СЭД. Я понимаю, что вы можете, э, это рекомендованный срок, не менее чем за 20 дней. Вот если нет этих 20 дней, ну я тогда не совсем понимаю, Почему именно вот э, сейчас вот, у вас возникла такая необходимость, если, например, у вас сегодня возникла необходимость, почему она не возникла ранее? То есть вы же предполагали, что часть каких-то услуг у вас будет оказываться по договорам гражданского правового характера, причем э, это, э, причем это э, смотрите, э, известно вам на момент планирования нагрузки. То есть когда управление проверяет договор, оно проверяет вообще, куда отнесена эта нагрузка, не распределена ли она между штатными сотрудниками, которые оказывают услуги, по трудовой, у которых это трудовая функция. То есть важно, чтобы эта нагрузка была нагрузкой именно, которая будет у вас проводиться по договору, по договору оказания услуг. Смотрите, акт действительно не подпишут, потому что подписант Быкова. Если Ольга Владимировна у нас является подписантом уже с февраля месяца, 17 февраля 2021 года. Поэтому вам придется акт э, пере, э, перезаполнить и указать подписантам Быкову. Так. Если меньшее количество по факту выселось в последний день и формируется тот соглашение, в Какой у вас может формироваться об обмен слуга? Последний день защиты ВКР? Смотрите, акт мы можем вывести из системы не ранее, чем у вас закончится период исполнения по договору. То есть, если мы указали период исполнения обязательства с 1 мая по 31 мая, то акт может быть подготовлен не ранее, чем 1 июня. Соответственно, то есть у нас должен быть последний день да, выполнения услуги. К сожалению, очень часто бывает, что договор нужно инициировать экстремент. Например, кто-то из преподавателей отказался работать в последний момент. Думаю, Ирина Викторовна Войнова об этом. Ну, я здесь только могу с вами согласиться, что действительно может быть какая-то экстренная внеплановая ситуация, и лицо, с которым вы изначально договаривались о заключении договора о оказании услуг, может отказаться от исполнения такого договора. То есть в любом случае, но в любом случае у вас период оказания этой услуги не может быть ранее, чем да, дата регистрации договора. Так, вот там я вижу вопрос, речь о договоре не на учебную нагрузку, а по хоздоговору. Вот все, что касается хоздоговоров, то эти договоры, они не... Не, является, не относятся к ЦФУ Управления по образовательной деятельности. Еще раз повторю, то есть договор, у нас рекомендованный минимальный, вот, максимальный срок 20 дней до начала исполнения договора. Я понимаю, что могут быть разные ситуации, но вот 20 дней у нас предусмотрены регламентом, утвержденным приказом 895-1. Добрый день. Аналогичная ситуация. Если вы выполнили сергранку, потянули время и не запустим вовремя договора ОНХ по выполнению можно ли запустить договор позднее, чем за 20 дней до его начала? Начало реализации работ, мы зарегистрировать. Постараемся. Ну, ответ тот же самый. То есть вот я... Вопросы, вопросы по факту получаются одинаковые. Ну, запускайте, то есть э, до начала исполнения договора э, у вас договор должен быть зарегистрирован. Коллеги, если э, есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет... Так, есть. Далее после согласования, подписания, регистрация, доп. Соглашения в связи с меньшим количеством. Больше ничего не требуется инициатора. Ну, вот в той части, в которой я могу, вот за которую я могу отвечать, нет. То есть вы можете заключить доп. соглашение а, о расторжении договора на ту часть запланированных услуг, которые не были выполнены. Коллеги, я тогда вас. А, нет, еще.. Господи, боже. Вопросов нет. Вы можете заключать договор близко к дате Г. Тогда обратите внимание, если близко к дате ГЭК у вас уже есть утвержденный график заседания ГЭК в институте, вы можете перед оказанием услуг указать вот тот период, который предусмотрен графиком, а не периодом ГЭК. Тоже допустимо. Период ГИ вы указываете в том случае, если вы заключаете договор совсем заранее. Может быть и так. Но это все равно как минимум неделя для того, чтобы вы успели совершить э, так. В прошлом году я оформляла в сентябре, это тоже было неправильно. Я не могу ответить на вопрос, почему было неправильно оформление договора в сентябре. Возможно, вы оформляли договор на следующий календарный год, когда еще не были утверждены председатель ГЭК и составы комиссий. Так, еще раз повторю под, про 20 дней. 20 дней это рекомендованный срок, который предусмотрен пунктом 5.2.3 регламента, утвержденного 895 приказом. Так, ну что, коллеги, я тогда с вами прощаюсь. Всего вам хорошего.